Великая предсказательница, кошка НФТшка сегодня сделает свой прогноз. А кто же победит в финале зимней Олимпиады в Пекине? Россия или Финляндия? Пошла, пошла кошка. Итак, ожесточенная борьба. Но кто же, кто же, кто же победит? Райф! Великая предсказательница Кошка Эльфтишка Предсказала победу Сборной России Россия Вперед